В общем, э, помнишь, нет, принцип сеанса заключается в смещении восприятия, да, то есть смещении точки сборки, как писал кастанеда э, Восприятие смещается посредством взаимодействия с духом, где дух воспринимается как некая сила, ее еще называют намерение, которое связывает все существование воедино, как в звездных войнах, да, вот была сила, с которой вот взаимодействовали мы находимся в постоянном контакте да, с этим с этой силой почему потому что мы как существа наделены осознанием то есть ну, в психологии это называют сознание и отдельно есть наш ум эго личность то есть вот эти личностные все факторы или как писал кастанеда тональ то есть тональ нагваль тональ это все что мы знаем да Личность наша — это все, что мы знаем. Личность наша состоит из образа себя, из каких-то представлений о себе. Она состоит из каких-то, из нашего опыта, из представлений других. И у нас есть некий список вещей, да. То есть мы знаем, например, вот это вот ноутбук там, вот это стена, это улица, дерево там и так далее. То есть мы называем, да, это человек, да, там, вот, образ некий мира или, как еще говорят, картина мира. Также у нас есть образ самих себя. Также у нас есть образ самих себя. Да? Так вот, личность, она строится как раз на образе самого себя. То есть это образ. Образ. Нужно понять, и это важно понять, что это образ. Просто образ, который мы саткали сами из своих представлений, из представлений окружающих. То есть нас окружающие сначала начали учить в детстве, да, мама, папа, воспитатели в детском садике, учителя, взрослые, вот они нас учили, что вот там ты вот такой, там, да, Илья вот ты вот такой, Сергей вот ты вот такой, да, там Паша вот такой вот. И наделили нас какими-то качествами и какими-то характеристиками вот эти характеристики составили наш образ себя и мы сами еще туда еще привнесли кучу всего и это всего лишь образ и сознание сознание внутри нас можно назвать это душа дух как в разных религиях везде по-разному до да? кастанеда называет это нагваль некая часть нашего существа которая осознает как это проверить например в йоге в восточных практиках есть медитация Наблюдение за собой, да, в какой-то момент, когда происходит вот это наблюдение, останавливается поток мыслей, возникает вопрос: а кто наблюдает? Кто наблюдает и осознает происходящее без э, вот этих мыслей, без разговора. То есть, вот это и есть сознание. Я думаю, что знакомая эта терминология, если читал Кастанеду, вот, как говоришь, там четвертая книга сказки о силе там прям все про двойственность, восприятия, да, Что у нас вот есть. С одной стороны, как ум, как инструмент познание это личность это вот эго и называют да это вот ну там куча всего вот это все что мы знаем да Паша еще говорит следующим образом это вот есть познанное познанное это все что вот весь наш опыт который мы познали в течение всей жизни да это вот все что мы знаем например мы знаем что вот это вот там ноутбук что вот это наушники там человек там его зовут так меня зовут так то есть это книга, язык, такой, -то. это все, что мы можем, там, как бы все, что мы знаем. Или там инвентарный список наш. Есть непознанное. Непознанное — это мы можем, мы еще это не знаем, но можем это познать. Мне нужно научиться писать тексты или выучить другой язык, я изучаю его. То есть посредством изучения информации, там, могу выучить стих, могу выучить там... То есть научиться писать, то есть любой навык и что-то, чему-то научиться — это непознанное. То есть то, что мы не знаем, но можем познать посредством ума, интеллекта. И есть часть непознаваемого, которое ум вообще не может познать. И никогда он не сможет это познать. Так вот, непознаваемое и есть все существование вокруг нас. Физики говорят, что Вселенная на 95% состоит из некой, Темной материи, из непознаваемого вещества, которое пронизывает все вокруг, оно вообще всеобъемлюще. Так же, как и любое твердое тело стоит из молекул. Молекулы состоят из атомов, атомы состоят там электроны, протоны, нейтроны. И между молекулами есть расстояние. Между атомами в молекуле есть тоже расстояние. Между ядром атома и другими частицами в атоме тоже есть расстояние. И эти расстояния, они с точки зрения вот там они вообще космических масштабов на самом деле. И можно прийти к пониманию, что по большому счету твердые объекты есть не что иное, как пустота, потому что расстояние между атомами и молекулами, они огромны. Но нам удобнее воспринимать это как твердый объект. То есть вот я сейчас касаюсь ноутбука рукой, и мне удобно вот воспринимать, что это некое вот образование из пластика, да, что вот оно твердое. Вот это вот восприятие твердых... Тел. И мы воспринимаем вот так: через ум, через наш инструмент да, через вот тональ. Есть такая часть, как эго, оно основывается на личности, на образе себя. То есть в основе эго лежит образ себя. А образ себя это набор представлений, убеждений, установок всех каких-то концепций о самом себе. Вот меня зовут Илья, я, например, стеснительный. Я считаю себя стеснительным. И это будет так, пока я буду считать себя таким потому что у меня есть некий образ в голове стеснительного Ильи или например там я не зарабатываю достаточно денег у меня есть образ нищего Ильи это образ просто нужно понять что это просто образ концепция конструкция которую создал наш ум вот это важно понять что это всего лишь образ и этот образ себя в основе образа себя вот на нем строится эго или наше Я. Ну, то есть личность, она, как бы, вот и это эго и есть по большому счету. Да? Есть составляющие этой личности. Так как есть образ себя, то личность боится разрушения этого образа. Она боится, что какой-то один из элементов этого образа перестанет существовать. И в результате личность перестанет существовать как таковая. С одной стороны, у нас есть личность, наполнена представлениями о себе, которая боится, боится за свое существование, боится кануть в небытие, куда-то умереть. А с другой стороны, есть тотальная, какая-то бессмертная часть, которая есть все вокруг. То есть мы как часть существования. Посмотришь на опыт, на свой жизненный, под, посмотришь и увидишь, что иногда стоит только подумать о чем-то, о каком-то человеке, примерно давно забытом, или о каких-то обстоятельствах, и отпустить это, то... События начинает происходить потом, неведомым образом. Это напрашивается вывод, что все существование связано между собой, какими-то вот силами, нитями и так далее. Образ себя, он придумал себе программы, программы для защиты. Набор вот этих программ, в первую очередь в программы для самозащиты, самозащиты личности. В первую очередь это страх смерти. Страх смерти, потому что личность боится умереть. И это не имеет ничего общего с инстинктом самосохранения, потому что инстинкт включается, когда нам угрожает реальная опасность. То есть на нас идет человек с пистолетом, с ножом, или там война происходит, или землетрясение, что-то происходит угрожающее жизни, включается тело, рефлексы, и выбрасываются гормоны, и человек начинает действовать. Без мыслей каких-то, без страха. Он просто начинает действовать, бей, либо беги. Да, то есть ну, у нас, как у животных, есть такая вот реакция телесная. Это инстинкт. Страх смерти — это придуманная программа и боязнь несуществующего чего-то. То есть если инстинкт — это то, когда мы боимся реальной опасности, то страх смерти — это когда мы боимся чего-то в будущем, того, что еще нет, того, что может произойти, а может не произойти. Страх, он основывается всегда не на текущих обстоятельствах, а он всегда основывается на будущих каких-то событиях, которые мы себе придумали. Любой страх, понимаешь, да? То есть страх, он всегда смотрит вперед. Личность, она не может жить здесь и сейчас. Она живет либо в прошлом, либо в будущем. Она не может быть в настоящем. Она живет либо мыслями о прошлом, как когда-то было хорошо или плохо, или что-то там было когда-то давно, ностальгия там, еще что-то, либо в будущем. Когда-то вот у меня будет все хорошо, или когда-то там... Чего-то мне надо сделать, я поеду в отпуск, я там что-то сделаю, еще что-то сделаю, еще что-то сделаю. Также и страх. Например, новости разгоняют страх, когда мы начинаем бояться. Понимаешь, да? То есть страх это всегда механизм защиты, который защищает на самом деле даже не нас самих, он защищает нашу личность. Если личности что-то угрожает, то она включает механизмы самозащиты всегда. И вот эти механизмы самозащиты, да, в основе их лежит второй фактор. Чувство собственной важности. Когда личность, для нее незыблемы, незыблемы представления о себе. Вообще они неизменны. Все, это аксиома. Так должно быть, так и только так. Все. Личность, она ни за что не позволит кому-либо или себе изменять представления. Вот эти вот. Они очень важные для нее. Очень важные. Настолько важные, что она боится их утратить, потому что это будет означать для нее смерть. Это второй аспект. Чувство собственной важности. И мы наделяем им все вокруг, то есть начиная от важности себя. И это не, не только гордыня, но и раздражение на других людей и так далее. То есть это чувство собственной важности. Важность происходящего, да, серьезность, что вот сейчас будет серьезный, например, какой-то там семинар или вот в школе там. Так, дети, не надо баловаться, там все серьезно, все, все серьезно, дети, давайте это, соберитесь. Ну вот учит нас вот этой серьезности. Важности. Слишком важно то, что сейчас происходит. Вот это вот чувство собственной важности так проявляется. И третий аспект, он проявляется как рефлексия. Например, наши представления подверглись какой-то атаке, и в основе личности, в основе эго, всегда лежит один механизм. Это отождествление, то есть нужно... Мне нужно постоянно подтверждать свой образ через других людей, через окружающий мир. Если я стеснительный, мне нужно постоянно создавать себе ситуации, в которых я буду подтверждать образ себя стеснительного. Или, например, я считаю, что все там богатые люди там, бандиты, например, да, то я буду себе специально подтверждать этот образ, и событийность будет складываться так, что действительно будут попадаться богатые люди с криминальным каким-то прошлым или которые там нечестно заработали свой капитал, да, условно. То есть вот так работают вот эти представления. И мне нужно постоянно подтверждать, да, вот эти представления о себе через других людей. Это происходит везде, в общении, в отношениях. В социуме, то есть это везде происходит, мы постоянно, личность, она подтверждает через другие личности, им, и ей нужна обратная связь, это и есть внутренний диалог, идет постоянный разговор с миром, да, вот я смотрю на предмет какой-то, вот у меня висит там, стоит подсвечник, да, на тумбочке, я такой, так. Смотрю на него, и все, сразу же моментально, я не успел еще подумать, и моментально, так, это подсвечник, раз там, это там мягкая игрушка, это там картина, это окно, цветок, все, постоянный разговор. И если этот разговор, например, я, моя личность отправляет сигнал, да, что вот там, нужно подтвердить образ, и кто-то другой поступает как-то не так, как мне кажется. Да, что это, это что-то не то, что выбивается из моих ожиданий. Возникает диссонанс, то есть я не могу понять, что почему, это же представление обо мне, я должен быть таким, но я в итоге не такой, и что за фигня происходит? И начинается рефлексия, наверное, со мной что-то не так, наверное, со мной что-то плохо, что-то надо исправить. И я начинаю себя жалеть. Жалость к себе — это третий аспект — эго. Это вот три столпа. Жалость к себе, она проявляется в сравнении себя с другими людьми. Например, кто-то заработал больше, чем я. И начинается там унижение, себя что вот я там блин плохой или я недостаточно хорош там недостаточно зарабатываю я не то что-то не то делаю там у кого-то лучше чем у меня то есть постоянно сравнение да? нас научили этому всему сравнивать сравнение обесценивание себя перфекционизм сюда же то есть ну из жалости это все из жалости к себе идет если там раскрывать это то там вообще ворох будет и получается что эти три чувства они лежат три механизма в основе всех вообще страданий человеческих. Даже есть направление такое, что человек страдает просто по факту своего существования, потому что он существует. Вот как работает личность, что она страдает по факту своего существования. Да? Начиная от страха смерти, что жизнь конечна, чувство собственной важности, что мне нужно обязательно сохранить, что-то важное сделать, сохранить представление о себе и жалость к себе, что, Боже мой, я скоро умру, моя жизнь рухнет, моя личность умрет, и. Э, все бессмысленно бесполезно и так далее то есть вот, как рефлексия и это все порождает круг страданий бесконечные мы как хомяки бегаем в этой в колесе в этом. задачей как раз сеансов является понимание в первую очередь что такое эго механизма работы а потом уже наладить контакт с частью себя которая и именуется сознанием ну это просто как название это способ говорить да ее не описать и это целый спектр переживаний, которые за пределами ума вообще. Почему называется трансперсональная психология? Потому что за пределами личности, за пределами персоны, вообще они за гранью где-то. Ум, у него не хватает вообще понимания, что происходит в этот момент. То есть происходят некие переживания на уровне тела, на уровне энергетическом, на уровне тех, которые, те, которые ум не может контролировать. Понятно, да, в чем вот, как это работает. И как раз-таки нереализованность, нереализованность, она и растет вот из этих чувств, да, страх смерти, чувство собственной важности жалость к себе. Они вместе порождают такое явление, которое Кастанеда называл озабоченность собственной судьбой. Когда мы начинаем конфликтовать то есть мы, личность, она же постоянно боится умереть, да, но мы вытесняем этот страх подальше куда-то, то есть нам проще забыть, забыть о том, что вот мы умрем, забыть вообще обо всем, нафиг все, не думать, то есть, ну, чтобы не бояться, лучше не думать о нем. Вот, и мы прячем вот это в подсознание но оно там все равно источает зловоние мы все равно подсознательно боимся смерти все равно любая личность она боится умереть из-за того что она боится умереть у нее возникает ряд различных симптомов. Ну, то есть масок, потому что эго это чувство собственной важности, а чувство собственной важности это жалость к себе замаскированное Я под нечто иное. чувство, которое маскируются. Одна из масок вот является например страх потерянного времени и чрезмерный контроль. Когда личность начинает думать я могу умереть, она боится умереть. И она начинает думать что мне нужно успеть сделать еще столько всего, мне нужно реализовать себя. И жалость к себе начинает тут же вторить, Что да, да, надо себя реализовать. Надо вот сделать вот это. Надо много зарабатывать. Ну, то есть и подключаются еще и представления, да, важные вот эти, что надо, да, много зарабатывать. Надо вот что-то делать. Надо там быть успешным, да, как на, нас там учат в социуме, да, что вот надо развиваться, постоянно, постоянно, постоянно, постоянно что-то делать. И если, если я не буду это делать, если я не буду развиваться, если я не буду успешным, все, конфликт, война в своей собственной голове. Вот эти представления, с одной стороны, реальность, которая протекает совершенно непостижимым образом, да с другой стороны, ум со своими представлениями, который говорит, что нет, мне не нравится так, мне надо больше, больше денег, больше успеха, больше чего-то, больше каких-то там э, регалий, там, больше признания от людей и так далее. И они начинают, создается такое напряжение. И чем больше сила давления ума, вот помнишь, если третий закон Ньютона физики, Чем больше сила, тем больше противодействия. И в результате мы вступаем в войну, в войну с жизнью. Эго наша начинает воевать со своими представлениями, с реальностью. Она говорит, все не так, все не то, мне не нравится. Мне не нравится, как происходит, мне не нравится ничего. Я хочу именно так, и вот так, и вообще больше, и еще больше, и еще больше. И жизнь говорит, ну, хочешь войны? На, пожалуйста. И вот и происходит... Событийность негативна из-за этого. Так и происходит из-за конфликта в голове, в психике происходит негативная событийность в жизни. реальность она как пластилина она податлива, она отвечает нам бесстрастно, безучастно, она равнодушна. Что мы ей, что мы попросим, то она и даст. Попросим у нее, там не знаю, там, э, еды, там, там получим, да, что-то, по попросим ресурс, получим ресурс. Попросим войну, она даст нам войну. И в результате начинается негативная событийность которая еще больше затягивает в круговорот, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше затягивает. В основе как раз-таки вот этой чувства нереализованности и лежит вот этот конфликт. Страх потерянного времени, страх умереть из страха. И возникает излишняя деятельность. То есть когда нет доверия происходящему, и человек пытается прожать обстоятельства. Прожать, прожать, прожать, надавить, еще сильнее надавить. Мне надо, мне надо, мне надо, мне надо, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. И вот так и возникает вот этот конфликт, а все из-за того, что внутри есть чувство нехватки, недостаточности. А на самом деле не хватает ни денег, ни каких-то внешних атрибутов, ни каких-то знаний, ни каких-то материальных вещей. Не хватает любви. И ключ ко всему этому ⁇ именно внутреннее состояние не делать для того, чтобы достичь внутреннее состояние, да, что вот я сделаю что-то, как нас учат в детстве, Сделай что-то и будет тебе хорошо. Я делаю что-то, мне хорошо, например, да, но я испытываю какую-то эмоцию, там что-то съел вкусное, мне хорошо, занялся сексом, мне хорошо, там съездил путешествие, мне хорошо, и я начинаю привязываться к такому образу жизни, вырабатываю себе привычку. Но на самом деле в детстве все иначе. В детстве, если ты вспомнишь себя в детском возрасте Просто хорошо от того, что ты существуешь. Вот просто хорошо вообще везде, всегда, вообще везде. И из этого состояния начинает складываться вообще необъяснимые события. Игры придумываются сами собой. Придумывается что-то вообще невообразимое. Из состояния, то есть не делать, чтобы быть, а быть и из этого делать уже. Это вот и цель вообще раскрытия сознания. Быть и из этого делать. И тогда все будет удаваться. Чтобы наладить контакт с этой вот связующей силой, с существованием, да, с реальностью. И слушать. Не пытаться ее продавить, а слушать ее. На эту тему я рекомендую посмотреть фильм «Форест Гамп». Как именно происходит реализация в жизни. И как человека просто, что называется, жизнь с ним происходит, жизнь случается. Да, когда человека просто ведут обстоятельства. В течение всей жизни. Прям вот домашнее задание рекомендую Форест Гамп посмотреть. Если какие-то вопросы? Ты сейчас любовь упомянул и как бы все. Mm -hmm. Опиши, пожалуйста, да, каким образом она помогает именно ее, да, прикладной такой характер. В этом все. Чтобы вот. вытянуть, не продавливать, да, я так понимаю. Здесь нет э, прикладного <шу> характера. Здесь мы существуем, мы изначально чувствующие существа. Мы изначально в любви, в радости находимся не в рациональности, в чувствах. Чувствовать именно в себе радость. Любовь и, в жизни ты имеешь да? во встречу. всем вообще, что ты делаешь, вообще во всем, что ты делаешь. Смотри, в чем разница между чувствами и эмоциями? Эмоции, они всегда взрывной характер несут. Они всегда бух, ух, гнев, как он происходит, фух, кто-то там раздражает, ух, вспышка сразу, да, что-то такое. В том числе и эйфория, приятная какая-то эмоция, излишняя радость. Когда там, там что-то очень крутое, там раз там заработал там очень много, или что-то произошло, и там, о боже мой, как круто там, знаешь, ну такое вот чувство, вот это вот прям, ух, эмоция. У эмоции есть одно свойство, она всегда является, это реакция на мысль. Сначала происходит мысль, а потом эмоция, тело подстраивается под ум. Вот эта эмоция, чувство, оно не подвластно мыслям. Оно происходит независимо от них. Оно происходит просто потому, что оно происходит в теле. Пример, во время секса. Ты же не думаешь о том, что там, вот там, что происходит там. Нет у тебя каких-то там оценок. Как, как рационально применить это чувство? Как... Ты просто занимаешься сексом, получаешь удовольствие. Все отключается нафиг вообще. Вся голова отключается, и ты просто в теле, и ты чувствуешь. Все чувствуешь. Оргазм когда получаешь тоже все чувствуешь вообще только чувство остается вот это чувство где нет головы где нет ума где нет э, мышления вот этого это единственный пример что ли такой вот mm. это тот Когда который я наиболее понимаю, э, я понимаю такой тот который наиболее показательный и понятный любому да человеку. да э, да мысли есть и в процессе да но я понимаю о чем ты сказал mm -hmm. просто я пытаюсь понять где в повседневной жизни да вот чувства могут таким же образом с такой же э, силой да и безапелляционно что называется да, себя uh -huh. проявлять то есть понятно uh -huh. что мало это видимо в дефиците да и только вот на таких примерах довольно какой-то мере банальных да, мы можем на зачастую друг другу объяснить о чем идет речь uh -huh. да, сказать что-то описать что-то понятное другому да вот в повседневности которое да, которая uh -huh. подобное переживания, да, внутренние, ну, вот именно чувственные, наверное, uh -huh. вот, ну, мне это, мне сейчас сложно, да, я, я понимаю, я так примерно представляю какие-то вот такие тоже осознавания, которые uh -huh. приходят, допустим, относительно желания там обнять сына, и думаю, вот эта вот мысль первоначально возникает, или все-таки откуда-то из сердца идет желание вот с, uh -huh. в секунду, взять и сделать, да, вот понимаю, что скорее да. Вот. второе, то есть не с того, что подумал, вот сын-то у меня молодец, пятерку получил, к примеру, да, вот да, надо, да, обнять. да, того, что просто вот чувствуешь, что вот она отцовская идет, любовь, как ребенок. Да, вот, вот оно, вот оно, желание вот да, человеческое вот это вот, смех, любой смех, просто даже без причины. Смех это тоже проявление всегда не просто, как реакция на что-то, а просто смех какой-то, знаешь, там даже как даже если посмеяться над чем-то смешным, над анекдотом, над видео, да, над какой-то шуткой смех. В смехе нету ничего, там растворяется все. Попробуй привести пример именно касаемо деятельности. Смотри, можно делать работу, в общем, волевым усилием. Волевым усилием можно делать работу, потому что надо зарабатывать. Например, мне нужно в месяц там 50 тысяч рублей, условно. Я там хожу на работу, чтобы обеспечить свои базовые потребности, да? Не факт, что она мне нравится, эта работа, но я просто хожу, потому что как бы вынужден ходить, так устроен мир. Особо я там ничего, скорее всего, не добьюсь. То есть я закрою свои базовые потребности, там заработаю свой полтинник и все. Почему? Потому что у меня нет вот этого энтузиазма, вот этого огонька внутри, вот этого чего-то, драйва какого-то, движа. И другой момент. Например, тебе нравится коллекционировать книги. Вот что ты чувствуешь, когда ты их коллекционируешь? Чувствуешь ли ты вот этот драйв? радость вот это вот ощущение какое-то вот оно в кайф но оно же от мысли приходит или ты имеешь в виду вот осознание что оно есть это именно прагматичное использование чувственности например приходилось ли тебе где-то на темной трассе менять колесо пробитое на машине но ну представь ты вот да, мы... едешь едешь темно дождь идет ты один пробивает колесо и вот ты выходишь блин что делать? И здесь варианта два. Первое – это начать себя жалеть, начать переживать. Блин, как жизнь несправедлива, что за фигня вообще происходит там и так далее, да? Как вообще это все поменять? Вот я, наверное, не смогу. Еще вокруг никого нет вообще, и фонарика нет. Очень легко начать себя жалеть. Но ты же понимаешь, что если ты не поменяешь колесо, ты никуда не уедешь. Можно хоть до утра, наверное, себя жалеть, но ты не сдвинешься с места. Потом ты берешь как бы и делаешь. Ну, просто берешь и делаешь, да? И можно делать это, опять же, можно делать это с жалостью к себе, блин, как несправедливо, постоянно причитать, менять колесо, и все будет начинать, все начинает валиться из рук, да, там ключ там может на ногу упасть, и там что-то не получается, и там болт где-то потерялся, укатился, и все вообще наперекосяк. Вот это состояние войны, когда ты сопротивляешься происходящему. Человек сопротивляется, реальность отвечает ему войной. Но с другой стороны, можно просто как бы сказать себе, ну, понять хорошо я не уеду никуда пока не поменяю колесо засучить рукава и молча менять колесо без эмоций каких-то То есть отношения вот такое это разные отношения В первом случае после колеса ты будешь вообще вымотанный если ты будешь страдать эмоционировать если ты будешь сопротивляться всячески там всех укорять э, что там вот какие-то пидорасы там э, стекло рассыпали там или там шуруп какой-то там или вообще там вот ну то есть это истощает. Второй вариант, когда ты просто в принятии делаешь что-то. Ну, там ты понимаешь, надо поменять колесо. Взял, поменял колесо, поехал. Типа все, просто действие какое-то нейтральное. Но есть еще и третий вариант. Можно с радостью какое-то что-то сделать. То же самое колесо поменять не просто как бы в принятии. Там, а, типа, а, о, круто, что типа, а, сп, этот, колесо спустило, за, зато новую резину поставлю себе. Давно пора, наверное, новую резину поставить. Все хорошо, значит, типа, так и надо, вот так, ну, типа, с радостью, там, разы сучить рукава, там, э, не знаю, там, музычку включить какую-нибудь, знаешь, там, с кайфом таким вот, там, что-то поделать руками, размяться, там, ну, такое, то есть можно по-разному относиться, понимаешь? Так вот, в третьем случае ты вообще будешь заряженный потом ехать, вообще будешь заряженный ехать, почему? Потому что ты вложил в это какую-то радость, какие-то вот чувства свои, потому что тебе просто хорошо, просто хорошо, тебе было хорошо, и никакая ситуация в жизни не вообще не нарушит вот это вот хорошо вот это спокойствие вот эту приятность какую-то знаешь как в детстве все вообще пофиг упал чуть-чуть там поплакал и а, пошли дальше гулять ну то есть такое вот ощущение вот это детское понимаешь и вот если в жизни присутствует третий фактор, именно вот из радости существования своего, просто радоваться не каким-то там материальным вещам, а просто потому, что ты есть. Для этого вот. надо осознать э, ценность этого, правильно? Того, что ты Нет, есть. Нет, просто не столько осознать ценность, сколько просто вспомнить. Вспомнить И... вот это детское ощущение, чувство. Вспомнить да. детское чувство. Я, я как раз хочу спросить, много ли примеров, там, ты знаешь, да, людей, которые так действуют? И насколько вообще реально человеку без какой-либо практики дополнительной, а, современному человеку, кое-в -бо большинство, да, вот этих за, зацикленных на самих себе, живущих в страхе, mm -hmm. вот с таким вот подходом да, делать подобные вещи? То есть, но ну, по щелчку же это не делается, да, к сожалению. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. то есть... Ну я к тому и веду, да, то что как раз вот сеансы, да, и, и практики, которые а, предлагаются Павлом, я так понимаю, направлены на то, чтобы вспомнить радость жизни, mm -hmm. да, и соответственно с этой позиции уже смотреть на все происходящее в жизни, встречая любые, тящие mm -hmm. за пределы а, повседневности, с благоговением, да, как говорил. Mm -hmm. там, Но он. сеансы это лишь половина, а другая <связь> половина это Понимание в голове вот этих всех механизмов, как все устроено, и внедрение в повседневность. Потому что, смотри, представь, что вот, ну, например, взять современные какие-нибудь практики, да, что представь надутый шар какой-то, да, ну, то есть шар надули. И вот э, любая какая-то медитация или практика, там, постоять на гвоздях, там, или еще что-то, вот она просто вот сжимает, меняет, трансформирует психику, да, и шар становится, вот представь, если сжать его двумя руками, он становится вообще не какой-то невообразимой формы, то есть он меняет свою форму под воздействием, под давлением. Также и психика, она, то есть, меняется, человек чувствует какую-то эйфорию, ну, какое-то изменение какие-то в жизни. Но что будет, если убрать руки? убрать давление. Шар снова примет форму шара. Но ну, он снова вернется на круги своя. То есть, вот. Поэтому здесь еще в повседневности через повседневные маленькие действия, знаешь, как говорят, дьявол в деталях, через маленькие повседневные действия можно свернуть горы, можно изменить психику вообще до неузнаваемости. То есть помимо сеансов еще нужно делать какие-то маленькие действия, поменять привычки. К слову о том, что современному человеку трудно вспомнить себя. Почему? Потому что он находится под постоянным воздействием информации. Любой. Новости, социальные сети, телевидение. То есть люди прячутся от самих себя за информационным шумом. И представь, что если в твоей голове очень... Представь мозг как чердак. Ты туда складываешь кучу вообще всего там. И, вот, или гараж. Да, мужской гараж. Вот У кого-то гараж, приходишь, и там все вылизано, там все по полочкам разложено, там каждый инструмент на своем месте. Там все четко, там перчатки здесь лежат, молоток здесь лежит, рубанок здесь, например, здесь вот ящик с крепежом, здесь там, например, керхер стоит. да. Ну, то есть представь, такой гараж, идеальный гараж. Если смотрел фильм «Перевозчик», помнишь, как у Стедхама был вот такой порядок. Также и в голове, да, можно там навести порядок, чтобы все там лежало на своем месте. И тогда ты приходишь, и как бы берешь то, что нужно. Вот Берешь нужный навык, который тебе требуется в данный момент. Либо гараж у кого-то. Это свалка вещей, которые там, не знаю, с бородатых времен еще лет 20 назад туда кинули этот мешок. Там он так и лежит. Идешь, там черт ногу сломит вообще в этом гараже. Современные люди находятся в состоянии вот этого гаража, захламленного. Ну, общем, и, есть, не, мне это как это раз и, и известно, да, я об этом может не говорил, угу. но... Забитость оперативки ежедневная вот, вот просто вот так вот, да, это uh -huh. одна из, из наиболее таких весомых проблем, которые с которыми я сталкиваюсь. Uh -huh. что количество рабочих задач и источники их появления, а также количество бытовых задач и источники uh -huh. их появления достаточно много. Потому что uh -huh. когда ты живешь один, наверное, это одно, да, тебе там максимум там надо, чтобы там брюки погладить, либо что-то еще. Когда ну, у тебя... Да каждого ребенка свой запрос, еще и жена да, со своими запросами, еще еще что-то. Ну, соответственно, эти запросы поступают с большого количества каналов ежедневно. Uh -huh, uh -huh. В Работе у тебя не просто работа, там, допустим, поднести улицу, uh -huh. вот, а вот, там сразу семь человек тебе самых разных пишут со всеми своими ситуациями, которые в принципе даже выходят за разные сферы. Uh -huh относятся к разным сферам. То есть ну, в рамках одной работы, но тем не менее, где-то это касается платежных систем, где-то касается описания текста, где-то какого-то лендинга и так далее. Uh -huh. ну, все это уложить ну, достаточно проблематично в голове. Я пока не знаю, как сделать так, чтобы кардинально не меняя все это, да, на подметание улицы и проживание одному. Не хочется uh -huh. к этому приходить. Да, чтобы, вот, сохраняя этот контекст, выйти uh -huh. на другой восприятие этой информации, ее упорядочение и так далее. Uh -huh. ну, это как бы первый момент. Ну и второй, вот по поводу, ты говоришь про маленькие привычки, да было бы очень интересно узнать, а, ну, что ты конкретно имеешь в виду, какие маленькие шаги, на твой взгляд, uh -huh. нужно, чтобы, получается, менять, да, вот это вот отношение к жизни. Uh -huh. Потому что понимание в, моем, в моей жизни это очень важный элемент, и... Зачастую, наверное, наоборот, я думал, что это такая сложная штука, потому что голова постоянно, да, как, опять же, Хуан Карлос, по-моему, да, говорил, что ты все время пытаешься все объяснить с позиции ума. Да. Угу. Вот. И у меня тоже, в общем-то, мне зачастую нужны конкретные задачи, угу. чтобы понимать, куда двигаться. Угу. Да, я как раз и хотел тебе их дать сегодня. Вот эти мелочные такие штуки. Я сам самых внедрял в свою жизнь, в первую очередь это гигиена. Мы чистим зубы, мы моемся, ухаживаем за собой, за своим телом. И сеансы, например, да, и чистка, ну, проработка вот этих негативных каких-то шаблонов в голове, это гигиена подсознания, потому что подсознание похоже тоже на какой-то гараж знаешь куда мы там сваливаем всякую хрень там и вообще его надо то есть очищать В повседневности есть такое понятие как цифровая гигиена ограничить потребление информации почему потому что если потреблять информацию не по делу например социальные сети youtube лента новостей. Если это не касается твоей работы, например, работы с большим объемом данных к концу дня или даже к обеду, не знаю, у меня начинает пухнуть голова. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я уже знаю, да, какие моменты я уберу от угу. да, Я в соцсетях не зависаю, но новость угу. с еще одним сервисом объявлений, поэтому я думаю, что да, вот я это реализую. Ну, хотя я меньше стал этого вот, делать в последнее время, угу. вот как раз по книжной теме. Я как бы себе довольно так это урезал вот в этих угу. поиск даст угу. это важно да то есть цифровая гигиена плюс сюда еще одна привычка это два часа перед сном не притрагиваться к телефону вообще к телефону к чтению новостей к просмотру чего-либо какого-либо контента каких даже фильмы сюда даже книги к детские. книга детские художественные ок Книга — это другой тип мышления, она задействует. Другой тип мышления. вот. А мозг, он как бы начинает... Ну, то есть книги, они немножко заставляют мозг работать, потому что мозг начинает проецировать картины, придумывать образы себе, да, то есть вот погружаться в этот мир, и она способствует концентрации, наоборот, внимания. Но когда уже мы смотрим какой-то контент, какой-то фильм, там еще что-то, мы не отдыхаем на самом деле. Первый час, а лучше два после пробуждения, не трогать телефон вообще то есть заниматься какими-то другими делами час минимум сделать завтрак зарядку не знаю там может пробежка если нравится спорт любой там ну что нибудь такое там то есть это тоже важно потому что это создает настрой на весь день если схватиться сразу за телефон у меня было так я схватывался за телефон в кровати и сразу начинал отвечать на сообщение все у меня день похерен я провожу очень много времени здесь я не успеваю ничего как бы и все и еще один важный который нужно будет делать обязательно обязательно он поможет снизить вот эту рациональность и излишний контроль ума Это техника бездействия то есть нужно хотя бы полчаса в день не делать вообще ничего просто сидеть вот так вот как я сейчас сижу сидеть и смотреть куда-то в стену лежать смотреть в потолок смотреть просто на улицу то есть ну грубо говоря, просто позволить себе не делать ничего. Это ослабит контроль ума, потому что у мужа надо делать что-то, делать, делать, делать. Не ни, ни секунды времени не тратить впустую. Ему нужно использовать по максимуму вообще все. То есть позволить себе хотя бы минут 20-30, это качественно, чтобы качественно было. Вообще прям ничего не делать, отключить все мессенджеры, отключить вообще все, ничего не делать. Вот это действительно Стоящая практика, которая поможет снизить, ослабить контроль, хотя бы почувствовать себя, просто сидеть и ничего не делать. Прям созерцать. Можно сидеть в темноте, созерцать темноту, можно созерцать стену, можно смотреть в окно на облака, просто на улицу смотреть. Не анализировать, не думать что-то. Качество выполнения будет как раз заключаться в том, чтобы остановить вот мысленный поток. В голове это да действительно важно и нужно будет это делать ежедневно чтобы снизить контроль чтобы прочувствовать возможность погружения в сеансах это напрямую влияет на сеанс управлять своим вниманием позволить ему бесцельно бродить расслабить его можно смотреть сидеть в комнате и смотреть на 180 градусов на все что есть в комнате то есть все что ты видишь просто смотреть на это не думать не пытаться ничего делать не стараться, не прилагать никаких усилий, вообще просто смотреть. В идеале хотя бы, чтобы там на пару минут остановился поток мыслей. Если не получается, ничего страшного. Просто вот сидеть, делать, делать, делать. Как говорит Дон Хуан, нас научили разговаривать, Взрослые сами с собой посредством воли. Если человек будет продолжать делать, оставаться безмолвным, то упорство преодолеет привычку. Потому что мысли и разговор с собой — это все лишь привычка. И разговор с собой — это тот барьер, который отделяет нашу рациональную часть, наш, вообще наше существо, сознание, от взаимосвязи с существованием, с духом, с намерением. Мы не можем чего-то достичь, как-то реализоваться, если у нас не будет контакта существование потому что есть некие силы которые ведут нас вот и эта практика прямо от мастхэв что называется вот еще есть э, одна важная техника ты говорил что ты едешь за рулем и слушаешь книги uh -huh. вот я рекомендую делать только одно действие ехать за рулем значит ехать за рулем в тишине вплоть до того что без музыки без э, книг потому что это э, из зачастую, может быть, из страха потерять время. Оптимизация. Оптимизация — это всегда страх потерять время. Всегда. Может быть, столько информации не нужно потреблять. Может быть, столько книг не нужно потреблять на самом деле. Потому что ум думает, что если он расширит свой инвентарный список, расширит зону познанного, то он сможет как бы знать все и знать все тайны бытия. Но это не так. Он никогда не познает все существование. Это невозможно. Одно действие Например, если ты ешь, то ты ешь. Ты вниманием весь в еде. Не за компом, не где-то, то есть весь в еде. То есть, вот стоит тарелка с едой, ты прям весь там, особенно завтрак. Да, любой прием пищи вообще просто почувствовать вкус еды. И не спеша поесть. Это вот такие какие-то вещи, которые, на которых мы всегда экономим. Оптимизация, если следовать. Я понимаю, о чем речь, потому что я тоже экономил себя всегда. Мне казалось, что если я буду есть, то надо включить либо развлекательный фильм, либо какое-то видео, либо потреблять какую-то информацию. Включить вебинар, онлайн-курс, понимаешь, да? То есть одно действие, и ты вниманием там весь вообще, вот весь. Гуляешь с детьми там, ты весь там, например, там, занимаешься сексом, весь там. Работаешь, ты весь там в работе. Именно в таких мелочах. Внимание раздергивается, понимаешь? Если вот, например, ничего такого вроде нету, том, чтобы поесть и посмотреть одновременно что-то но внимание приучается расфокусироваться и в итоге нету фокуса там где нет фокуса там ничего не реализуется вообще где нет твоего внимания там ты не почувствуешь вкуса еды и ты не воспримешь информацию и если еще при этом думать при всем вообще опец то есть понимаешь как ум вот, нач... вот оптимизация вот это вот если подытожить очень важное действие это первое одно действие и ты вниманием в нем целиком прям вообще. Второе — это практиковать бездействие. Вот это ключевые прям. Практиковать бездействие, сидеть, не делать ничего. И только так можно снизить контроль. И на самом деле все актуальные ответы, все актуальная информация по тому, куда тебе дальше реализовываться, куда тебе дальше идти, она всегда приходит не от количества знаний, а из абсолютной тишины. Из абсолютной тишины. Это то, что Кастанеда называл Безмолвное знание. И это на самом деле так. Из тишины всегда приходит понимание, если сесть и успокоиться. Не пытаться что-то найти, какую-то информацию, что-то изучить, что-то там, а успокоиться. Если какие-то вопросы у тебя. Продумываю на своей повседневности. Понимаю о чем речь, вот, что есть, к чему это применить, это не абстрактное описание для меня. Это uh -huh. просто, в общем-то делает жизнь такой вот раздерганной. Ну то есть и получается, что психика в таком режиме она вообще не выдерживает, происходит истощение. И Если себя истощать, то не останется сил ни на что. И еще и попытки действительно узнавать что-то новое, открывать uh -huh. какие-то направления, это прям просто такое, как будто ты Умираешь от гангрена и пытаешься сейчас еще, не знаю, что-то там научиться играть на пианино. Вот сейчас uh -huh. вот приспичило, да, то есть, конечно, очень-очень неразумное поведение, которое только усугубляет кризис, вместо того, чтобы остановиться и обнулиться, да. Uh -huh. Уничтожить свой инвентарный список. И на самом деле все просто, только он привык все усложнять. Ему кажется, что не может быть все так просто. Нужно поверить, что все просто. В простых действиях и кроется сила, которые, казалось бы, незаметны, которые мы сокращаем. Мы не можем позволить себе сидеть без дела, бездействовать. Мы не можем позволить себе спокойно поесть, побыть в тишине с собой, лишь бы убежать от себя. И уму кажется, что это не принесет результатов, и нужно искать сложные схемы. Это свойство ума такое, искать сложные схемы. На самом деле все просто. Он не может это принять. И вот нужно через такие действия практически Принять, что все просто. В простых действиях, которые наполнены силой, это значит, что они наполнены твоим вниманием. То есть ты их делаешь и вкладываешь туда все внимание. Готов ты для сеанса? Проведем? Ну да. Давай, может, пару, тройку. Да, меньше. сейчас перерыв сделаем, конечно. Так, я сейчас объясню вкратце. Вот сеанс строится из двух этапов. Первое – это наведение транса. Да? То есть нужно будет настроиться, довериться. Основной фактор – это доверие. К происходящему. В первую очередь доверять себе, своему телу, своим чувствам, ощущениям, доверять. Погружение в транс происходит для того, чтобы угомонить внутренний диалог с самим собой, чтобы болталку вот это вот успокоить. Погружение в транс затем происходит стимуляция лучших качеств. То есть, когда откликается дух, когда смещается восприятие, когда человек проявляет все лучшее в себе. Лучшее в себе это лучшие чувства которые естественно для человека ⁇ это радость, любовь, благоговение какое-то, благодарность, приятные вот эти вот, нежность, мягкость, вот эта легкость, свобода, вот эти вот чувства проявить и молча предложить это абстрактному. Это значит просто проявить их и довериться тому, что будет происходить. Пусть все происходит так, как происходит. Итак, будет легкое погружение в транс, и после этого, в общем, я дам команду. Говори, и нужно будет говорить вообще все, что будет приходить тебе. Без фильтров. Вообще просто все. Любой, что тебе кажется, бред, не бред, без оценок, без аналитики, просто вот все, что приходит. Все говоришь, говоришь, говоришь, просто все вообще все говоришь. Все, что будет приходить. Без всяких фильтров. Без анализа, что вот это можно говорить, это нельзя говорить. Там, это вот э, там приемлемо, неприемлемо. Вообще пофиг. Угу. Все просто говори. Выгружай, выгружай, выгружай. Все, что у тебя происходит, все выгружай. То есть будем потихоньку расхламлять, потому что сейчас как бы много рациональности. И вот говоришь, говоришь, говоришь, говоришь, говоришь, и все, и говоришь. Без ожиданий просто. Просто говоришь. Нужно убрать все, все оценивание происходящего, вообще не оценивать, что я говорю, там, зачем я говорю, там, что за там, не анализировать, вообще не оценивать. Не сравнивать ничто ни с чем без сравнений и без ожиданий. Вот я просто говорю и, и все, и говорю. Будет у нас сегодня такой вот сеанс. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. До встречи!